Приветствую вас на канале Центр энергодыхания. Меня зовут Роман Карловский. За много-много лет у меня накопилось э, достаточно техник, которые я готов передать вам через YouTube, через эту крутую площадку. И на моем канале вы найдете множество техник дыхания, методов пранаям, лекций. Также у меня есть команда, у меня есть уже ученики, и на этом канале вы можете тоже на них посмотреть и взять что-то интересное и полезное для себя. Здесь вы найдете то, что другие продают за деньги. У меня достаточно большой арсенал методов, техник, практик, которые изменяют состояние сознания, снимают блоки с тела, решают задачи. Например, найдите, есть такое видео «Экстренное решение сложной ситуации», где люди за 30 минут буквально получают решение на какие-то сложные задачи. Просто почитайте комментарии, вы сами все увидите. Поэтому никакой воды, только практика и навыки. Особенно, если вы занимаетесь саморазвитием, йогой, медитациями, то дыхательные практики все это усиливают. Плюс к тому, что дыхание это чисто физиологический процесс. И мы можем через нашу физиологию, изменив тип дыхания, менять наше сознание, эмоции, освобождаться от ненужного хлама и приумножать свою личную энергетику. Поэтому обязательно подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, уведомления и используйте техники и знания, которые я для вас приготовил. Увидимся уже в следующих видео. Практикуйте!